Всем привет, друзья! Вы на канале Z FIFA, и сегодня, разумеется, видео про Кубок Фиферов. Много крутых и интересных матчей я посмотрел, но в то же время были те игры, которые меня безумно разочаровали и как раз про них мы с вами и поговорим. Обязательно не забывайте поставить лайк этому видео и оформить подписку на канал. А я желаю вам приятного просмотра. Сезон FIFA 21 уже подходит к концу, но киберспорт в этой части FIFA в самом разгаре. С 30 июля по 1 августа будет проходить Лига про Гранд 2021. Очень интересный событие, в момент которого можно будет посмотреть на шикарную игру топовых киберспортсменов. Помимо этого на трансляции будет присутствовать огромное количество известных блогеров и комментаторов. Думаю, вы все знаете Гудмакса и Райзена, они вам точно не дадут заскучать. Ну и забыть про ведущего и комментатора Матч ТВ Карена Адамьяна я, разумеется, не мог. Трансляция Лига Про Grand Finals 2021 будет начинаться в 9.30 по МСК и посмотреть на это незабываемое зрелище вы сможете по ссылке в описании на Твиче, YouTube канале и в ВК. Переходите вниз Вниз, обязательно подписывайтесь и смотрите игру лучших киберспортсменов. Начну я сегодня с матча Лакера и Фаворита, думаю этих ребят все из вас знают и честно сказать от постоянного участника Кубка Фифера Лакера я ждал гораздо большего. Каждый год Кефир дает слот Лакеру и раньше он играл вполне достойно, но я думаю всем ясно, что на фифку в этом году было забито просто максимально. Вот когда я смотрел этот матч, у меня сложилось впечатление, что Лакер вообще не готовился, ну и по итогу так и было. Хоть инфа, что перед матчем с Димой Фаворитом на плойке Лакера даже не было PlayStation Plus и блин, это означает только одно, Коля даже не играл за свой состав, что довольно странно, когда тебя зовут на такой масштабный ивент. Серьезно, когда я смотрел эту игру, мне было настолько скучно, что пришлось Лакера ставить на x2. Все мы прекрасно понимаем, что Дима фаворит очень крепкий соперник, но вообще не показать каких-либо моментов в игре это прям позор. Представьте, вы готовитесь к кубку фиферов, понимаете, что сможете поднять просмотров, сделать кучу крутого контента, разумеется заработать денег, но в то же время вы даже не заходите в настройки этой игры, чтобы убрать никому не нужный в 21 части тайм финишинг. Ну это на самом деле прям смешно. Я прекрасно понимаю Колю, у него уже давно нет фивки на канале и вообще этот кубок ему не нужен судя по его подготовке, но черт возьми, если ты не хочешь играть, то освободи слот для кого-нибудь другого. Вот я играл отборы и могу с уверенностью сказать, что любой из этих отборов мог прекрасно заменить лакера и у этого участника была бы такая мотивация разваливать, что вы бы прям офигели. Но по итогу имеем паренька, который просто сольет все свои матчи и отправит бить по перекладинам за 5000 рублей. Справедливости ради, монтаж и подача на уровне, что не скажешь про следующего героя этого видео, но оно и ясно, у Коли огромный опыт и за счет этого у него вышло довольно интересное и динамичное видео. Ну и второй такой участник, скажем так лучший из худших накупки фиферов это Фенаргот. Доттер, стример, который входит в фрик Squad. и не сказать, что я прям ждал от него чего-то, ведь игры я его вообще не видел, но если вы смотрели видос на его канале, а вы вероятнее всего вырубили после первых трех минут, ну, то это был лютейший кошмар. Никакого монтажа от слова совсем. Чел просто залил кусок стрима без каких-либо приближений кадра, интересных музыкальных вставок и еще кучи всего. Но даже, даже, если ты не успел смонтировать или еще что-то покажи хоть какие-то эмоции, но нет, на протяжении 20 минут мы наблюдали за постоянным молчанием под словом мы, я имею в виду отчаянных людей, таких же как и я, которые выдержали эту нудязину. До этого стримера я не встречал на кубке фишек более унылого и неинтересного персонажа, который я вообще не могу понять. По какой причине попал на кубок фиферов? Правда, совсем недавно я писал кефиру и узнавал насчет каких-то стримеров на кубке фиферов, и он сказал, что все топы отказались от участия, и поэтому я подозреваю, что Серега просто взял фемергота из-за того, что он входит в довольно популярный фрик-скват. Я, конечно, могу ошибаться, и еще этот персонаж покажет себя. Да, и он в комментариях обещал все исправить, но все же особых перспектив я не вижу. Мой предикшн это слив всех матчей, и награда самый унылый контент-мейкер. Кубке фиферов 2021 звучит очень даже неплохо но все же я верю что кф дальше будет еще круче и мы сможем с интересом посмотреть все матчи этого турнира такое видео у меня получилось высказал все что думал про пока что самых скучных участников кубка фиферов если у вас есть какие-то мысли по этому поводу жду вас в комментариях очень интересно послушать также можете залететь в телеговский чат я там тоже довольно часто бываю найдете вы его по ссылочке в описании всем спасибо за просмотр а мы с вами уже совсем скоро увидимся всем пока Let's go.